Друзья, мне пришел вот такой девайс из Китая. Сейчас я его вскрою. Вот такая вот коробочка. Не буду вас томить. На самом деле это зарядное устройство. Заряжать автомобильный снегоходный мотоциклетный и крупной техники аккумуляторы 12 вольт сейчас будем скрывать смотреть что там есть что он из себя представляет О, вот он такой вот он такой всего лишь шнур в розетку розетку и клемник. Клемы на аккумулятор. Вот. Все здесь регулируются. Параметры. Вот так. Я уже такие пользовался у товарища. Мне понравилось. Я решил себе такой же выписать. Если интересно, как он заряжает. Говорите, запишу. У меня есть на балконе аккумулятор. Ждет давно, чтоб я его повосстанавливал. Да, кстати, этот Прибомбас, он занимается вежливым восстановлением аккумуляторов. Да. Всего спасибо за внимание.